Всем привет, с вами Макс Риск, это уже 20 серия. Эх, помню, как я первую серию сам удалил, и тем не хочет его восстанавливать. Не, ну я же написал письмо, возможно, неправильно формой. В общем, ну если будет время, то я еще раз напишу, хочу вернуть этот ролик, чтобы посмотрели. В общем, я там очень мало разговаривал. Так, заберем эти награды сейчас. Сейчас юбилей 20 -е. 20 серия. Так, заберем, нас тут. Ну, есть новый смайлик. Смотрите, 500 кубков. Новый смайлик. Веселый молли. Вас сейчас порадуем этим вот со клановцам. Это конечно не наш клан. О, кстати. Э, блин, нас выкинули. С клана нас выкинули. Вот блин. Куда вступать? только что? Кстати, вот на сейчас всего аккаунта 2801 кубок. Да, я эту немножко поиграл. Ну, в общем-то, прям сейчас мы открываем сундучки так прям сейчас подпишитесь на канал поставьте лайк и у вас выпадет прямо то что у меня прям вам в руки 3 2 1 так так так что-то у нас э, маловато выпадает ну моль тоже э, как там пандочка в общем я их всех не изучу это уже бронзовый друзьям сундучок нужно прямо сейчас это сделать поставить лайк подписаться на мой тип канал есть конечно другие каналы по Брау Старсу. Ссылочка будет в описании. Ну, вообще-то, это не прокатило. Я понял уже. Так, давайте-ка сейчас поем где-то в клан какой-то. Ну, прошу, -мо, примите меня. Да, я должен здесь клацать. Так. Так, давай. Ну, ну. О, Брау Старс, смотрите. Клан Брау Старс. Вот это да. О, спасибо. На автомате они открыли доступ. Так, попросить помощи, помочь всем. Так, вот. О, смалики давайте поставим. Так, так, так. О, она. Кстати, я бы хотел смайлик себе на игру. Ну, когда там будет время, я поприкалываюсь с этих игроков. Так, смайки. Так, что такое веселое? Есть зло, есть флаг, сдаюсь. И есть. А, давайте флаг сдаюсь, потому что это реально круто. Смотри, тут еще есть смайлики. Куда их мне добавлять? В игре можно только три использовать значит они вот это наверное сильные это плаксом ну не знаю в общем какие лучше напишите в комментариях как у мне взять или вы тоже не знаете ну в общем когда будет время то там подумаем так сейчас мы идем замоль прикалываться чисто для прикола также займем топ 1 если получится хоть два топ так с маленький ставим так тихо тихо тихо тихо так так аккуратно, а, ну емо хватит меня врубать. Ну близ, а, это кто? Жираф какой-то? У меня вырубил жираф. Я не знаю, он дальнобойщик, жираф это дальний атака стреляет. Я его очень сильно боюсь. Блин, пол хп оставили. А, вот почему тут есть. Блин. Что за меня убили с лагами? Вот это прикол, охранник убил. Ха-ха-ха! Первый раз охранник меня убивает. Также там был еще огонь. Так, можно его поворачивать. Нет? Охранник не убил. 25 место. Также может огонь убивать. Так, знаете что? Я бы взял бы огонь. но вот там он. Минус пять кубков. Сейчас хочу кое-что узнать. Так, давайте. Даже если лагает. Так, давай, выйди. Блин, ну почему такая игра лагучая? Так, куда зайти? куда зайти? Что? Нажимаем. А, да, у меня есть огнетушитель. Смотрите. Информация. Смотрим, длительность 5 секунд. Так, что это такое? Логин. Не-нет. Длительность 5 секунд. А, кстати, ты меня кое-что напомнил Скоро, вот когда скоро, блин. сообщение заходим, да? Уже скоро будет неделя. Смотрим, смотрим. Загрузка. 5 дней. Скорее всего, через два дня или один день. Сегодня у нас, ага, выходной день. Так-то нет, -мо. Сейчас мы снимаем. Вот когда будет 3 на 3, тогда можно поиграть. А то Тимица ну, не очень люблю. Я люблю Соло пока что. Возможно, когда-то день придет через там 2 месяца, ну, близнецы, они меняются, да, мы тоже с вами будем меняться. Общество, напишите в комментариях, какой ваш знак Зодиака. Если вы тоже близнец, то вы тоже меняетесь. В, в несколько месяцев. Ух ты, у него бронзовый. Кстати, нет тоже. А Ну-ка, иди сюда, Хована. Быч. Блин, слишком уши. Далеко от меня. Куда все-все, свисток да, Я его слышал. Так, заберем, заберем. Я думаю, это громко музыка. А музыки нет. Я уже понял, что это может быть страйк. Я уже понял. но звук можно, по-моему, да? А скажите, как я понял? Ну, смотрел одного видеоблогера игроманом, как там, будем звать карта сужается, в общем, в общем, с маленьким Тима, Тима, давайте потимся с кем-то. Так, если мы встретимся, то я хочу Тиму с кем-то. Так, так, так, с кем там Тима нужно Стать его пригон и никогда не вылазю просто прыгаю и не вылазю Прикол, а когда я стреляю, я вылазил. Неужели не такие высокие? Так тихо. Э -э -э -э. Ай, -мо! Куда? Куда? Куда? А, блин, что ты делаешь? О, ё -мо! Блин, дерзкие все, да? Хована! Бабах, зря здесь стоишь. Ага, понятно. хотел что-то покруче. В общем, у меня слишком уши мало хп. Ну, нормально, нормально, нормально. Тима, тима, Тима, Тима, тима Тима, давай, Тима, давай. Давай прости, давай Тиму. А, не хочешь? А ой, -мо! Они все-таки не хотят, Тиму. Так у нас есть огню ты на 5 секунд. Мы все-таки выжить, потому что у нас было 5 секунд. Так помнишь, э, я из прошлого? Хочу тебе показать, что я способен. А, ну ты так умер. все тогда пока. Так, так, бежим, бежим. Там будет сражение. Я хочу обойти. Потому что зайка умный. Зайка хороший. Летающий мышь тоже хороший, все, мы все хорошие. Заходим, прячемся. Смотрите, офигенная карта. Никто мне не найдет. Тихо, тихо. Никто. Оба-на. Афкашер. Тимитс, что-то начинает, начинают, а? -а, -а, а? Ух ты, ё он что-то узнал. Бегу, бегу, бегу. Бегу, бегу, бегу. Тихо. Тихо. Эй, -э -э. карта сужается. Какая карта? Покажите ее. у какая она маленькая. Пойду сюда вот. Я буду здесь на массе сражаться. Там бой, там бой. он там. Бабах. Там бой, там бой. Будем прикрывать здесь. Если они пойдут под воду, то я пойду их, их атаковать. Так, три на 3, 3 на 3. Ховано. Скоро будет два на 1. О, пошли, пошли, пошли, пошли. Да, отлично. Я не ожидал такого топ-1. Топ 1 минус, два игрока. Как он такой? 38, 5 звездочек. Так, мега с событием. Охотники на трофеи Так, я выхожу, выхожу, только у нас игра Лагучая. События. Кстати, у нас есть сюжет на э, первом канале. Ссылочка будет на первом канал в описании. Он называется Макс Риск. Можно в поиске найти там есть сюжеты но когда я делаю сюжеты так что такое управлять ящиками да, все норм пойдем еще раз блин я бы хотел тимиться с кем-то в дует поиграть в дуэт, это там два против всех кстати скоро же будет три против всех да это конечно будет безумно три на 3 а это будет класс как фортнайт блин еще ну вы вырубаете меня я ж ютюбер э? получаю Тихо, тихо лисенок, да, самых слабых изично я... убивать, дам. -мо, давайте ему, давайте ему, давайте ему. -мо, охранники, все, все, все. Я иду в зоопарк. Я иду в зоопарк, блин. Три охранника. Х-хо. я, х Анимация прикольная. они еще такие черные. Как будто из Америки. В общем, давайте дует. Двоем против всех, давай так так так а ну-ка давайте в общую возможно у нас появится крутой тиммейт значит мы заяц мы уберем все боеприпасы, если он там берет берет бака О, тигр крутяк ты быстрый. в общем я тебе помогаю да? а ты будешь сражаться окей окей все отмазку придумал пошлите гулять есть он тут тигр у нас я нам повезло Ох ты е-мой! нет вырубает чувак вырубает Врубай, вырубай всех. Ты же тигр. Давай, тигр. Тигр, больно же Давай, давай, давай, давай. Где он там? Ну, еще одна хпшка. Понятно, он. Думаю, что я тут должен собирать. О, еще деньги. Ох ты, ⁇ -мо ⁇ А, попал. Иди отсюда. Нет. Вырубил, вырубил. Давай, тигр. Твоя очередь. Блин, что ты говоришь, куроговорот. Давай тоже, Тима. Ух ты, классный, маленьким Тут еще больше смайликов. Давайте дует. Дует. ⁇ -мо ⁇ я даже не успел ничего сделать. Тигр, зачем <с> Зачем мы здесь Тусимся, а? Посреди боя. В общем, нужно думать. Подождите, у меня седьмой уровень. А у тигра четвертый в смысле. А, чего так, а? Ох ты, ⁇ -мо ⁇ все, все, все, все. Я знаю этого бака. Ух Это, вот, ты, он тут плачет, что ты сделал, а? Монстр, а, получай. Бабах! Так, так, давай, давай, давай, давай! Я шизайц, я не могу всех вырубить. Хо, она. вырубил, вырубил, отлично, сколько тут ХПшек, смотрите. Все, давай еще одну. Я освободил себя, что не взял. Да хоть мне взять. Ну все. Я сэкономил. Так, значит, давай-ка прямо эти вот фортнайтеры только вот э, играем в детскую игру ну и ладно зоопарки так зоопарки в общем если появится топовая игра ухты а то лучше ее тоже сыграть так где он там тигр а тигр почему-то не сказал я ж него не видел в общем ух ты думаю все я не люблю в кустах я выхожу отсюда пока иди сюда а -а -а. А, блин бежит от нас не знаю, что мы туда. Давай, со мной идем. Я не хочу в кустах, я там самый слабый игрок. Я лучше в, окры... в открытую буду сражаться. Это эффективно. Так, так, так. Ух ты, Хована, тигр пошел! Тигр, Лего, Лего, давай, собирай Легу. А, у меня летающий муж собирай. Посетить большой летающий муж. Хована, взрывай все. Взрывай все. Так, ваш Тимет погибший. Хована, взрывай все. Так, там всех вырубили всех, всех. Так, да, конечно, есть хилочка. Я бы взял хилочку. Я бы взял. Ух ты, сколько их тут! Настал на 5 секунд. там да? Все, на 5 секунд уже прошло. Давайте соберем еще один дополнительный. Потом побежим отсюда убежим Вырубил, вырубил, вырубил. Есть! Там еще хилочка. Хочу хилку. Он такой, о, а, злой, злой. Давайте ему. О, пошел, он идет сюда. Хована, взрывай все. Давай, Игорь, ты сам за себя играй. А, кстати, это последняя команда. Да, последняя. В общем, все, выходи из игры. Выходи. Круто! Первое место там, первое место тут. Офигенно! В общем, ставьте лайк, если вам нравится. Я продолжу 20 -й. серия. Это юбилей. Так что первое место, и первое место в дует и в одиночный это юбилей. Это да все уже. У нас 20-я серия. Все, все, все. Давайте соберем награды и закончим на этом. Так мы не заходим. Соберем тихо, тихо, тихо награды. Так, так, так, ключики, ключики. Зачем я ключики? Скоро ли у меня будет? Через один день закончится. У меня нужен еще один ключик. Блин, давайте ускоримся, хоть еще один ключик и откроем серебряный сундучок. Ага, и золотой, и серебряный. А почему серебряный круче, чем золотой? Не понял, а? или это только для прикола, а понятно, это вер. Да, они мне недоступны. Вон, бронзовый сундучок у меня будет. Понятно, все. А там можно их купить как-то, ну, бесплатно? Мне что там еще? Нет, карты. Не, ну есть, но она еще не активирована. Я ей побаиваюсь В общем, да, вот активировать. Что ж, покупать нужно. В общем, всем опроси просмотр. Лайк, подписка на мой YouTube каналы. Ссылочка вы найдете в описании. Также прошлая серия, следующая серия и плейлисты. Всем удачи, всем пока!